Всем привет! В этом видео мы зарегистрируем счет на криптовалютной бирже Bittrex и подключим его к платформе Скрипта. Bittrex – одна из ведущих криптобирж США. Преимуществами этой биржи являются большое количество торговых инструментов, надежная система защиты счета и небольшие комиссии. Для регистрации счета переходим на сайт bitrex.com. ссылку вы найдете в описании к данному видео. В правом верхнем углу нажимаем регистр. Здесь вводим данные электронной почты, пароль, вводим пароль еще раз, ставим галочку, чтобы принять условия сервиса и нажимаем Sign Up, чтобы зарегистрироваться. Теперь заходим на указанную электронную почту и открываем регистрационное письмо. Из письма переходим по ссылке, чтобы подтвердить регистрацию. Теперь мы можем войти в систему Bittrex. Для этого мы вводим электронный адрес и пароль. Для входа в систему Bittrex каждый IP, с которого мы заходим, должен быть подтвержден по e-mail. Поэтому проверяем электронную почту и в полученном письме нажимаем на ссылку «Click here to login». Вводим логин с паролем и нажимаем «Login». Таким образом мы подтвердили API-адрес, с которого будем входить в систему. Теперь нам необходимо создать API-ключ. Для этого подключаем двухфакторную аутентификацию. В правом верхнем углу нажимаем «Setting». Слева выбираем вкладку Two-Factor Authentication. Теперь устанавливаем приложение Google Authenticator на свой смартфон. С помощью приложения сканируем штрих-код, изображенный на экране, и для дальнейшего управления настройками рекомендуем сохранить секретный код. Теперь вводим шестизначный код из мобильного приложения и нажимаем на Enable 2 FA. Заходим на электронную почту, переходим по ссылке в письме, чтобы завершить верификацию. В данное поле вводим новый шестизначный код из приложения вашего смартфона. Нажимаем Enable Two-Factor Authentication. Теперь возвращаемся на главную страницу, чтобы создать API-ключи. Заходим в Setting, слева выбираем вкладку API-Case, нажимаем Add New Key, отмечаем нужные пункты прав доступа и нажимаем Save. Далее вводим код идентификации из мобильного приложения и нажимаем Confirm. Ключ создан, и мы видим данные, которые необходимы для создания подключения в Atas скрипта Рекомендуем сохранить на компьютере данные этих полей. В платформе Atas нажимаем «Настройки», «Подключение торговли и котировок». В левом нижнем углу выбираем «Добавить». Находим в списке «Битрикс» и выбираем его и нажимаем «Далее». В эти поля вводим данные api и secret Key и нажимаем «Далее». Включение создано и осталось нажать кнопку «Подключиться». Теперь вы можете торговать на своем счету Bittrex прямо из платформы Atas Crypto. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. До встречи в следующих видео.